Всем здарова, с вами Игра Дронов. Это видео про то, как играть с другом Dreamer Soccer 2023. Друзья, в игре 2023 -го года немного поменялось меню. Теперь нужно зайти в Dreamling чтобы сыграть с своим другом. И выбрать менюшку «Товарищеский матч. После того как Вы нажмете на «Товарищеский матч, нужно ввести код. Здесь вы можете ввести любую комбинацию как цифр, так и букв. Я введу Games Drone». Но обращаю ваше внимание, если вы хотите написать код, который состоит из двух слов Или нескольких цифр Вам придется ставить дефис или соединять два слова, чтобы не было пробела В общем, как в моем случае Или делать просто код из одного слова В общем, вводите код и нажимайте на кнопку поиск Продиктуйте этот же код своему другу Пусть он его введет и нажмет «Подключиться к матчу» Нет никакой разницы, кто придумает первым и ведет этот код. Просто постарайтесь сделать это одновременно. Ну и желательно, чтобы при этом у вас был неплохой интернет. Если вы сделаете все правильно, то у вас обязательно получится увлекательный матч. Так как дремлянсок на самом деле всегда дарит позитивные эмоции. Лично мне бы хотелось попросить разработчиков, чтобы они сделали возможность игры вдвоем в одной команде против компьютеров.